Всем привет Всем привет мы начинаем продолжать ремонт ванной комнаты и первым делом мы начнем делать здесь стеллаж который мы хотели купить изначально в леруа но так как он закончился в наличии мы решили сделать это сами и как это будет вы сейчас увидите и вот что мы приобрели это вот такие вот уголки они продавались комплектом один левый один правый соответственно Приобрели две вот таких шины направляющих, на которые эти уголочки, соответственно, крепятся таким вот легким образом и, соответственно, давят на отрыв вниз. Также приобрели дюбеля, которые должны нормально в нашей пустотной стене держать все это чудо. Крепить будем по два самореза с дюбелем на каждую из планок. Сейчас будем сверлить отверстие вот таким вот сверлом, который тоже в Leroy купили. Не знаю, посмотрим насколько нам его хватит и вышло у нас все это 2000 с небольшим чек прикладываю и то что не было как раз в наличии в леруа за 6000 тоже приложу скриншот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 Change my faith, you won't understand it All alone, that's okay, people I like, can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more, take a chance It could be possibly my last day С самого низу и вот такую красоту на мой скромный взгляд получилось сделать соответственно две направляющих кронштейны и лдсп обычная беленькая закреплена снизу Сейчас. вот такими саморезиками серебристыми просто можно беленький был в цвет купить но то что было в гараже то и использовал Тут, соответственно, система защиты от протечек. Полностью все открывается. Теплый пол, регулятор. Тут там, розетка, уголок встанет, когда красиво все будет. Вот. Полочки можно с этого кронштейна снимать. То есть, я ее снял и на любую дырочку выше передвинул. там Выше, ниже. И уже регулируешь сам, какое нужно тебе расстояние промеж полочек.